Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дэн э, 0468, и посмотрите, я позвонил работникам, посмотрите, какой мне дом сделали. Апупены, дом просто, мне, мне нравится, посмотрите, какие стенки, посмотрите, какое освещение, посмотрите, все какое блещащее. 10 рублей, мне пока не Там билет недорогой. Как я и говорил, нам открыли новый магазин. Вот, вот так. Нам открыли новый магазин. Смотрите, тут вот это и двери есть. Теперь мне надо будет кого-то двери пить. Это это все, это все двери. Это все двери. Я в шоке. Это продавец. Продавец. Сколько стоит вон так вот это... Сейчас покажу какая. Я хочу просто тебе вот эту новую дверь. Как у меня выбрать? Вот эта дверь. Сколько стоит? 20 рублей. А чё, почему так дорого? Это у нас скидка. Опять а скидки. 32. А почему так дорогая? Потому что. Понятно. Я пошел. А сколько тут все вместе стоит? Ого-го. Ого-го так, ого-го. А, что страшно. Починят. Всегда с собой. Я пока пойду, пойду, куплю билет. Пойду, билет куплю. Вот. А в город поеду там уже там тоже наскопилось ли вот видео сколько вагонеток То, что сейчас утро Уже утра Это понятно Потому что сейчас утро Типа Так что блин а Блин повезло. Все, я поехал. Так э мне очень далеко ехать. Я пока вот так сделаю вот эти кнопки. Еще расставлять потом повторно. Блин. Не успеваю. Я скоро буду еще быстрее ехать. Вот там какой-то поезд стоит. Интересно, на какой маршрут едет. Интересно, наверное, может. А, я знаю, куда он. О, вс пока. Удачное сделал. Уже подъезжают, не надо попила уже идти. Это уже все. я все равно торможу. Все, уже этот поезд тоже отправляется. в отправляйся. Все, желаю удачи. Так о, тут он есть. У вас там нету этого, я заплачу за того, понял? Да, понял. Китайте деньги. С вас один один рубль. Понятно, один рубль, так один рубль. Подавись. Блин, бля, это уже другие раньше, 80 копеек были. Ладно, для меня это мелочь, потому что у меня У меня их много. Банки там еще пару это тысяч Роб... десять лежит Куда? И будет много лайков, я устроюсь на вот эту работу, актер Актерша, э, у нас там до сих пор сломана внутренняя дверь. Почему? У нас ремонтников нету. Нету ремонтников. Тогда делай, делайте что хотите Это моя машинка, пока ее заведу, не работает. Так, что у нас происходит? Кассир. Кассир. Почему-то не тут. Ничего страшного. как у меня тут в банке столет. Золотые уже. Золотые рубли. Вот, отель. а Я вам показывал. Так, что мне надо? У меня, по-моему, покушать есть. Пойду покушаю. -ху -ху -ху -ху. Возьму ключик. Так, вот, блин, они не с другой стороны, оп, открылась, оп, вот так, да. О, ё это все же дома? Двери, это, а это ж, что рушилось, тоже броню, пусть тут все будет, а еду я пожарю. На чем? На дереве? Так. Я пока мяско пожарю. Я пока кусочек мяса пожарю. Я пока кусочек мяса пожарю. У меня-то ничего нету, что у меня может плазиться. Ничего нету, кроме двери и сундука. Ладно, сундука не жалко. На, плавь, еще не. Просто не наемся одним стейком, я тоже. Так, я просто не наемся одним, стей... одним стейком. Это же отлично. Все. Так, я пока поела приятного аппетита. Ой, какой вкусный стейк. Все, я покушал. Возьму сейчас ключик. И пойду в магазин. Мне в магазине надо вещь купить. Вот все. Мне надо в магазине одну вещь купить. Я это сказал потому что планирую в следующей серии. А пока что я поеду в деревню. Пока видите, пока, пока это. Так, я пока в деревню поеду, скажу. Это видео может выйдет. Сейчас в типа так. все быстрее есть. Там уже в деревню попрощаемся на остановке. Прям. Это разгон, конечно. Все, теперь я могу вообще не нажимать. Я пока поеду, да. Я пока посплю. Блин, ну куда ты едешь? Ну я не понимаю. С этих вагонеток я вперёд, это в зад еду. И придется сюда на F нажимать. Вперед, Чтобы не уехать, жад. Блин, я уже в деревню подъезжаю. Не успею попрощаться. Короче, всем пока-пока. Вы на канале Д0478. Всем! Пока-пока. Писан -пока. дойдем до остановки и я выключу запись. Раз, два, три, четыре, пять.